Друзья, записываю видео, как заказать карту в проекте Мастера Жизни. Логин, пароль, вход. Это надо делать с телефона. Так мне подсказал маэстро Алексей. Видите, вот, панковская карта бот. Нажимаем сюда. Open. Ну и загрузить в зависимости. Это айфончики или другие телефончики. У каждого откроется в своем приложении специальном ну я думаю там дальше уже все разберутся главное было показать где найти эту кнопочку на ссылку чтобы заказать карту после того как заказали карту кстати, когда будете это делать, приготовьте паспорт. Там сразу же, когда перейдете на страницу Спортбанка, там можно будет э, с захватом экрана сфотографировать ваш паспорт. Там выбираешь что ли, это пластиковый ID-паспорт, то ли бумажный паспорт, и вы сможете сразу же. Э, я это делал вот вечером при обыкновенном дневном ну, свете ламп и отфотографируйте, потом заполните анкету и выберите вам способ доставки. Я выбрал доставку на дом, выбрал время, которое мне удобно. Ну, очень все удобно. Вот Идем дальше. После того, как сделали заказ, потом возвращаемся сюда и заходим в кабинет партнера. И тут вот карты есть. Нам надо найти вот банковская карта. Ставим галочку и внизу, ну оплатить заказ, то подтвердить. Ну вот все, что порекомендовал сделать Алексей. Я так сделал. Ждем карту. Всего хорошего.